Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем серию видеоэкскурсий по историко-кровеведческому музею. Я вам расскажу о экспонате зала природы медведя, И сейчас вам его покажу. Наш медведь – это самка трех лет. В этом возрасте выдержата уже самостоятельно. Они живут отдельно от мамы, сами находят себе корм, на зиму ложатся спать в свою собственную берлогу. Растут в медведе так же, как люди, до 20 лет, а живот в до 47 Если вы хотите поближе познакомиться с нашим медвежонками, приходите в музей. Мы всегда будем рады вас видеть.